Полетели сквозь окна, занавешенные дождем Полетели сквозь окна, занавешенные дождем Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом Я промоха, я буду твоим плащом, полетели сквозь стрелы под обстрелом и под огнем, чтобы ты не сгорела, я буду твоим дощем. Полетели сквозь окна, навешены дощем, чтобы ты не промокла я буду твоим помощью. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем, чтобы ты не сгорела я буду твоим дощом. Полетели сквозь окна, навешенные тащом, Чтобы ты не промокла я буду твоим. I'm more